Добрый день! Давно, давно мы с вами не виделись. И сегодня я хочу вам показать нашу новенькую девочку. А также хочу произвести краткую инструкцию, как ее аккуратно раздевать. Многие из вас хотят купить силиконовую куклу, но боятся, что им будет сложно с уходом, как ее переодевать, они не знают. Сегодня я вам об этом расскажу. Ну и заодно вы посмотрите на нашу девочку это куколка изготовленная из силикона на платине американского кофлекс 30 росточек ее около 50 сантиметров она небольшая вот такая улыбашечка симпатичная сначала вот я вам расскажу как вставлять сосочку чтобы вставить сосочку нужно вот так вот на щечке надавить и поместить в ротик сосочку также и вытаскиваем, То есть вот так вот раз и она сама выплевывает. Самое важное, чтобы сосок был небольшой, тогда будет очень удобно вставлять. Чтобы снять шапочку у малыша, необходимо очень аккуратно, не задевая волосики, можно отсюда начинать брать вот так вот. После того, как сняли шапочку, лучше всего расчесать у малыша, потому что волосики будут такие. Чтобы расчесать волосы малыша, нужно побрызгать их водичкой. И мягкой щеточкой по росту волос их расчесывать. Сейчас мы снимем вот такой вот слюнявчик. Головку поддерживаем. И снимаем. Следующие у нас будут носочки. Аккуратненько. Не задевая кожу малыша и не растягивая силиком. Теперь мы снимем платьице. тут у нас на пуговичках очень удобно особое внимание уделите ручкам ручкам ножкам когда вытаскиваете их или одеваете надо начинать с локотка немножко на бочок можно положить куколку не тяните никогда за пальцы или за руки вот таким образом и всегда поддерживайте головку, когда вы перемещаете а, куколку ручку вытаскивая теперь второе, да опять ищем локоточек не тянем ни за что вытягиваем вот так вот так убираем платье. Сережки, если они есть, очень легко. Тут, в принципе, дырочка идет в ушки. Я сейчас не буду это показывать. Просто от, как бы снимаете, как у обычного, как у обычного ребеночка, сережки. И потом в ту же дырочку опять засовываете. Панперс тоже. Ничего сложного. Ножки поднимаете. Так вот. Сейчас я вам ее покажу сзади. Вот такая вот куколка у нас в продаже сейчас, девочка. Ее можно купать, но очень осторожно. Ну, основное правило это не растягивать конечности, голову поддерживать. И тогда ваша кукла будет радовать вас очень-очень долго. На сегодня это все, что я хотела вам сказать. Всего хорошего и удачного дня. Пока-пока.